Попрощался я недавно со своей бабушкой. Бабушка прожила 92 года, пережила деда на 12 лет и застала в своей жизни, наверное, лучшие советские годы, 60-е. Но вместе с тем очень часто рассказывала про то, как чуть не умерла с голоду в годы военные. Впечатления от того голода у нее были настолько сильными, что на всю жизнь отложился такой вот синдром запасать еду. Страх того, что еда когда-нибудь закончится. Страх, которого мы не понимали. Мы жили в сытые годы всегда. Нам хватало еды. А у нее был период, когда ей не хватало. Я задавал бабушке вопросы. Как же так получилось? Вы жили в глухом тылу. Далеко не все здесь голодали. Как вам удалось застать этот голод? И она рассказывала. Благодаря историям моей бабушки я узнал интересные факты о моей родословной по ее линии. Ее дед был священником в городе Красноярске, таким мощным дядькой с крестом во все пузо. Звали его Адриан Кручинин, и было у него восемь детей, в том числе две дочери Антонина и Елена. И вот Антонина вышла замуж за дьякона. И у них родилась дочь. У бабушки еще был какой-то брат, но я его не знал. Он куда-то уехал с этих мест. Я помню, что ей пришло письмо о том, что он умер. Мне тогда было лет 12. Было еще много разных интересных историй. Например, история про бабушкину брачную ночь, которую она почему-то вспомнила, когда мы праздновали ее 90-летний день рождения. Мы ржали над этой историей до упада. Но сегодня будет речь о другом. Как получилось так что она чуть не умерла с голоду. Ее мать Антонина жила некоторое время со своим мужем Василием Дягилевым. Именно от него я потом взял свою фамилию. В нашей семье ходили слухи, что он является родственником знаменитого антрепренера Дягилева и чуть ли не его братом, но как-то мы особо не искали подтверждения, и я не знаю, действительно ли это так. Проживая в браке, родив двух детей, первого сына Бориса и вторую дочь Нину, они как-то разошлись, разбежались, чего-то не поделили. И отец забрал себе сына, а матери оставил дочь Нину, мою бабушку. Некоторое время мать с дочкой жили на улице Лебедева здесь в Красноярске. То ли снимали, то ли им кто-то из родственников дал комнату на втором этаже в частном доме. Ну, они, в общем, там жили, как-то не тужили, что-то делали. Антонина работала библиотекарем и особо пыльной работой не занималась. Через какое-то время Антонина снова сошлась с Василием, и они заделали третьего ребенка, дочь Галину. А года через два началась война. Антонина снова рассталась с Василием, но не потому, что его на фронт призывали. Вроде как он не служил, у него была какая-то броня здесь в тылу. Бабушка говорит, что они снова чего-то не поделили и разругались. Но теперь Антонина осталась с двумя дочерьми. С моей бабушкой Ниной и с малолетней Галиной. Несчастья начались в сорок третьем году. По каким-то причинам Антонина поссорилась со своими родственниками и решила съехать с уютного теплого дома на улице Лебедевой. Куда ехать, ей подсказала подружка. Подружка сказала, у нас там есть в Хакасии, ну это километров... 450 может 500 отсюда замечательный лес промхоз который в войну работает там можно работать там очень много еды там неплохие зарплаты поехали туда поехали со мной и Антонина взяла в охапку двух своих детей и рванула. Некоторое время действительно удавалось отлично жить. Им хватало денег на съем какого-то там дома. Но потом внезапно этот леспромхоз закрылся. Закрылась ей пекарня, в которой работала Антонина. И вот в этот момент она осталась без средств существования. Где-то в глухой сибирской тайке, где до ближайшего города далековато. Я не знаю точно, какая это была деревня. Я не знаю, какой это был поселок. Но там жили какие-то люди. И Антонина даже придумала посадить картошку. В своем огороде, чтобы было зимой чего есть. Но поскольку была она жителем городским и таким вот гуманитарием, с картошкой у нее ничего не вышло. В огород пробрались свиньи и все сожрали. Соответственно, под аппетит свиней прогнулась и морковка, и свекла, и капуста, и чего там было в этом огороде. Они все сожрали и все вытоптали. Антонина осталась не только без денег, но и без продуктов. У нее были фамильные драгоценности нашей семьи, которые ей достались в приданное от священника Адриана Кручинина, который походу был не бедным человеком, потому что смог поднять восемь детей. Из этих восьми, насколько я знаю, двое умерли, ну какие-то горбатенькие родились, не дожили до совершеннолетия, но всех остальных он поднял и все было нормально. И вот моя бабушка четко помнит, как ее мать Антонина разбирала вот эти вот золотые цепочки свои и по одному звену отдавала в обмен на ведро картофельных очисток. И вот эти картофельные очистки они варили и как-то ползимы питались. Антонина от этих всех дел немного поехала кукухой и решила мою бабушку Нину... Отдать куда-нибудь в услужение кому-нибудь. Ну, хотя бы, чтобы за еду она там где-нибудь жила и как-нибудь работала. Отдала она ее, по-моему, в Абакан. Бабушке моей на тот момент было лет 14. Она помогала по хозяйству. И владельца этого дома была очень ей довольна. Она говорила, Нина очень честная. Она никогда с крынки молока не снимет сливки, не съест их. Она всем всегда раздавала поровну. И я прекрасно помню, что это качество сохранилось у моей бабушки на всю жизнь. Она всегда всем пыталась дать всегда поровну. Она никого не любила больше, никого не любила меньше. Всем всегда поровну по справедливости. Но у ее матери, у Антонины, на руках осталась еще одна малолетняя дочь, Галина. И Галину было решено отдать в приемную семью, в дочке. Антонина, наверное, в тот момент понимала, что она не вывезет не только двух дочерей, но не вывезет и одну дочь. Самой было жрать нечего, неизвестно было, как, чем питаться, она уже раздала все свои золотые вещи, ничего не осталось. И Галю приняли в какую-то приемную семью с одним условием, что Антонина никогда не будет ее навещать. К середине 43-го года из той деревни, где пыталась то ли дожить, то ли помереть Антонина, приехал гонец к моей бабушке Книне с письмом о том, что мать твоя умирает и умирает с голоду. Моя бабушка 14 лет села с этим гонцом на лошадь. И ехала по тайге, по-моему, километров 70, как она говорила. Они довольно долго ехали по какой-то глухой тайге. Она говорит, днем ехали. Света белого не видно. Там такая непролазная тайга. Ну, как-то вот они доехали. Хозяйка дома, где проживала моя бабушка Нина, работая за еду, снарядила ей большой узел, в который положила крупы, горох, сухари, что-то еще съестное для того, чтобы Нина могла накормить свою мать. Но строго-настрого наказала. Сразу до отвала не корми, потому что человек, голодавший очень долго, может от э, большого количества еды просто умереть. Нина так и сделала. Ехала она с этим гонцом через всю эту тайгу и наконец приехала. И обнаружила свою мать пухнущей от голода. И вот те впечатления моя бабушка запомнила на всю жизнь. Мама лежит. Бабушка сварила ей какой-то каши, попыталась из ложечки покормить. Потом выбежала на поляну, говорит, там был то ли июль, то ли август. Очень много, говорит, росло земляники. Вся поляна красная от этой земляники или клубники, что-то там было. Она насобирала ведро этих ягод. Антонина настолько оголодала, что она даже не могла двигаться. В общем, моя бабушка свою мать вот таким образом спасла от голода. И дальше были какие-то вот непонятные у нее образы, непонятные воспоминания, теряется нить событий, но через какое-то время они то ли написали письмо в Красноярск, то ли отправили кого-то с письмом, с вестью, что нам надо выбраться отсюда. И через какое-то время все-таки вернулись сюда. Здесь моя бабушка достигла совершеннолетия, выучилась в каком-то техникуме, работала в какой-то химической лаборатории, ну, а мать ее как-то, вот как она говорила, ну, она какая-то вот вечная ошибка жизни. Вот за чтобы мать не бралась, у нее все не получалось. Она хорошо могла работать только библиотекарем. Вот такой вот гуманитарий по жизни. Но при живой дочери, рядом с дочерью, которая работает и зарабатывает, Антонина все-таки перестала голодать и смогла хоть как-то жить. При всей своей непристроенности, неудачливости, Антонина всегда грязила какими-то графскими балами, говорила: Ах, почему я не родилась графини, ах, почему я не родилась княгине, сейчас бы танцевала на балах. Ну, в советское время потом уже было. Какие графы, какие княгини, какие балы, но вот она этим постоянно. Грезила. Странный был, конечно, человек. Умерла она, говорят, где-то в 1968 году в Ялте. И поехала она в Ялту, чтобы посмотреть на свою оставленную дочь Галину. И вроде как ей даже дали это сделать, но сказали не подходить, не общаться и не знакомиться. Потому что Галина своими родителями считала совершенно других людей. Возможно, вопреки поведению своей матери, моя бабушка прожила замужем за своим мужем, за дедушкой всю жизнь. И никогда у них ни при каких скандалах не было желания развестись, не было желания друг другу как-то нагадить. Я помню, мы праздновали 70-летие моего дедушки, и бабушка решила сказать тост. Она так встала, взяла рюмку и начала говорить Это было в те далекие времена, когда мы были молодыми, когда дед очень сильно меня любил И на этом моменте дед такой сидит Не понял, а я тебя и сейчас люблю В этот момент бабушка забыла, что она хочет сказать И полезла к деду целоваться Сейчас в России подавляющее большинство людей уже не живут так преданно друг другу. Разводы – дело обычное. Наверное, никто не переживал голод войны и фатальные ошибки своей разведенной матери.